Привет! Сегодня будет до безумия простой рецепт. Покорил он меня своей подачей, которая очень хорошо впишется в ваш новогодний стол. Запечем куриную грудку. Сложного здесь нет ничего. Сделаем на ней надрезы. Немного ее замаринуем. Добавим паприку. Добавим нотку сухого чеснока. Подсолим. И немного подперчим. Все это разбавим оливковым маслом. И перемешаем. Подождем 30 минут. Полчаса прошло. Теперь собираем основное блюдо. Запекать будем вот в таких вот лодочках из пергаментной бумаги делается очень просто обязательно выбираем пергамент темного цвета сложили вдвое еще раз пополам выбрали нужный размер отмерили себе и завернули лишнее можно будет обрезать в данном рецепте не используйте пергамент белого цвета или фольгу он потеряет ту изюминку которую я хотел бы вам передать помидор Сыр. по разрезам распределили сыр и помидоры и я сейчас хочу попробовать добавить такую нотку маленькую я сделал очень очень такой сладкий водяной раствор с медом у меня почему то два раза эта история не получалась. вот сейчас попробую с водой по моей задумке вот этот сладкий раствор при запекании на бумаге должен закарамелизироваться и получится какой-то интересный лофт. Скорость духовки 200. Ехать будем минут 30, может быть 40. Отправляем запекаться. Готово. Отлично, пахнет. Ух, класс. Ребят, очень важный момент. Перед подачей достали с духовочки, готовы подавать гостям. Возьмите орегана сухой и посыпьте. орегана при попадании на горячее мясо раскрывает свой аромат. Я его уже слышу. Ну разве это некрасиво? Конечно красиво. И вкусно, я вас уверяю. Если понравилось, ставь лайк и подпишись на канал.